Ёбаный в рот, блёй! и Вышла Ну нахуй! Ты это начал его пиздец, блёй! Да, ну нахуй! Просто на пару Нет, нацелился! Нет, серьезно, это серьезно, тот уже справа в девятку один? Да, я ту У меня два! У меня 4, мне плохо, я расслаблю. Там запаса не был, видно, да? Томаев! А Хать! Блин, ну, что Ебал, тяжёлый, нахуй, его даже не помню, блять. с <съем> него на уже <съем> <блядь. Одна съем> болит, блять. Вот Одна болит, другая внимает. чешется безволонно. Пидрила косой, нахуй, бьёт. Ну, и сразу... Кто затащил! Бля, походите! Бей! И нахуй, блядь! <срочес> Педро! Остановился, блядь! <срочес> Педро! <срочес> Нормально, бей! На центр скабляй! Сейч! Пизду этим лучше слты не бить, он уныл, блядь! Вот так вот сегодня делаем! <срочес> Пиздец! Ну что ты, блядь? Не, не, не. Какой ты Педру нам? Ну, ты тоже и... со второй попытки бил, давай. А мы не вырежем нам. Хочешь, да. не вырежать. <связь> вот так он, нахуй. Специально дал шаг. Ты бы не достал, Чистим. чистить. Заебал он, блядь. Педру, бля. Давай, да. Педро. Он, он прощупал почву. Я понял, тот этот разбег и ничего не меняется. И понял, ты Хуан, Роман, Маквел. Ты снимаешь? Да. Нет, 5 -5. А, а 5 -5. ты бьешь? Я сейчас не забью, наверное. А ты не боишься? Я не боюсь. Он просто думает, <с <с что он не забьет. Да, я просто думаю, что не забью. Да не, все забью. Господи. Ого. Ну ч, кольцо пило? Плав... Плав... Но Если на вылет, вылет, это минус 3 очка. А, нахуй она надо. Давай я перебью. Перебью. Перебью. Эй, мяч, мяч, чм мяч, мяч, ч мяч? Нахуй окупку надел даже кончится. Бля, что за. Я думал, что он там без меня моклет, хотя может там мне мог бы, блядь. Оп, оп, оп, оп, смотрите. Кузнечик, блядь. Перед моим ударом, нахуй, как прыгает. баный сыр! Да блять! Да, нахуй. двигает мысленно. он боится просто на. а а на потом Обалдели, я хотел сказать. Запикайте потом. Я матом не Нет, не буду рисковать за Просто. Отец нахуй! Надо было убить все тут 9, Факт 50, Все пробили <с Rohi> уже? Да. Да. Блядь, не. мяч. Вот этот мяч. Кекс лови, подай мне его Называет Называется, пенальти тащит. Нахуй. Ебаный врод. Ну, блядь, что-то он передо мной, ахуй, обратно сказать. Давай, раз, два. Конечно, конечно, отговаривайся. О, Том. Сука, нахуй! Нас на канале без мата вообще. Давай! тебе пиздец и скользкий пиздец и тебе пиздец я скажу что кем я халил и пать перчик с Кузьмой и с да нихуя его онсайдер сук мячик вялый сколько у тебя? вот этим пищи бить да вот и надо было этим давай я прям бок ты на стоял Блин. О, Кузь сколько у тебя? Оп-оп ты, ты ебанка косорылая! Подвинься! Вот сюда, ебанка косарыла. Все нормально да? Нет что на шее написано? Подписчиков интересует Интересует что ли? Интересует, да Все, что я люблю, погибнет Я я. мой хуй Ты дьявол ебать Нет, я чмо Чмо? Снимаешь? Я бью да. вообще -то. Давай, бей А я говорил, что я не боюсь уже? Да, да. нет не знаю. Хорошо. дай Да дал, сеньора! валь. Шесть! Сука, Ладно, не Все пробили уже? Но я его подвинул под угол. Да, ну да. Это всем известно. В целом мире дождь... А ебал я! Урод, блядь! Я в, бля. в коленочки ну, не мачусь. Бля! Давайте! А давай, давай. Пуля, не дура! Пуля, не дура! <су> Пуля, Пуля дура! С... Бля! Давайте вот этим а Что за хуйня-то, бля? Ой, блядь. Ну, это мужской мяч для настоящих мэнов Ты мен, ты мен и я мен. давай Дай! Хорошо! Это эмоция, это! Ракал! Это мэркол! что а -а -а -а! ты скажешь свое оправдание? Вс, наоборот! полк стрелять. палка стреляет! Йо, мэн! Блять, тебе без разгона! корица! Почему я, блять, время приезжаю, Перчика сыпать, нахуй! Ты не билешь? а Четыре, блять! У меня! А, я этим Я сейчас разъебусь этим. со штрафного бам и пизда. Удивительно блять, у Давай, седой! Да я ж припал на. Почему? Ты не боишься? Если ты ему забиваешь, если ты не боишься. То ты. Ты, ты чемпион? Я, да. Не, ты чемпион, у тебя три. Хорошо. Он уже Кузю догнал. А у кого еще четыре? Парасу. Кузя забери у Кекси пенальти у Кексия четыре? Сейчас будет пять. Туда его! Все, втроем. Всем привет! Вы на канале Old Ran! Сейчас я буду чистить трубоход. Да, мо ⁇ кузички. Потому что печка зала, получается, ебала. ха ха ха ха ха ха и с кексом будем куваться нахуй Сука а, да, блять сколько там без Я Бля еще удар да. Короче я хаваю И я хаваю Пошел у Да бля он да, прям нахуй передавно Давай, Давай седой барса Я бля пенальти не забил, штрафные нахуй все забил Страфные. Я не Мы штрафные-то не били Ну вот это Только перца немного Заступ. Заступ, заступ. Давай перебью. Стань напротив. Ты, ты вил сейчас кольцо было бы? Если бы не ебаный почка. На нахуй, на улуч! Ебать! На нахуй, пта, держите камеру, все, папа, покажет, ебать. Все. Есть! Всем привет! Переходим к показанию на канале Old Ram. Три проигравших, а это значит три выигравших, Логично. Раз. Да что так мало-то, блядь? Два. Нихуя ты меня уебал, молодой, блядь, блядь. На вырост, нахуй. побольше надо. Что это за блядь, Не-не-не, Куда в этом месте, Давай, эй. Надо еще ебануть нормально. Да ему всю пачку, хорошо, да все, все, все. Давай. Ебать, Но теперь тебя хал... всех. у тебя меньше всего. Сидовал, смотри, сколько на. Ну так мужик, как мужик, у меня. Мужик нахуй. Седова. У тебя вопрос пол руки в пальце нахуй. Вася, ты, ты дебил? Да еще очень. Да похватаю тебя хуй с вами. Все. давайте три гомона, блядь. Не его Да нет, он нормальный. Давай, сиди. Всю пачку закидывайте целиком. Вместе встаньте, блядь, чего разошлись, давай. Вон, красава пизда. она вам пизда жуя, да ну не, не кашляйте, не, не, не, не, не кашляйте не не главное не, не кашляйте, давай будьте за как в фенальчике, забивайте покажи свое хуй сос вот зря он не кашляй, блядь он съедает мужчина, да паприка что ли ебаная? Башку одного плохо. Надо эту изжогу пивом лечить. Что, все что ли? Изи. Все? Скажи, а а по жидке зашкребу? <соргий> все, все хитрого, да. кончилось. Все, все. <соргий> Это один остался кислый, который мог не, не, не зашел перец в чили Он его весь выпутал, давай вторую. Да? Его невозможно есть, потому что Ты его жуешь, блядь, и он как Песок просто да нахуй, да. у тебя во рту Че это за хуйня, его не проглотить, блядь Ничего не могу как с моим нахуй. Короче, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите на какой комментарий сыграть. Этот перец оказался не чили, он оказался куи чили На чили. Всем пока.